приветствую вас дорогие зрители слушатели подписчики и гости моего канала меня зовут марина скади я астролог консультирую и обучаю представляю вашему вниманию краткий обзор перспектив в денежных вопросах на 2023 год связь урана и юпитера в тельце в наступающем году создает особые условия могут произойти внезапные перевороты в финансовых делах но это указатель к тому чтобы каждый человек присмотрел свое отношение к вопросам, связанным с материальными благами, а также способы использования природных ресурсов. Не приветствуется импульсивность, поспешность принятия решений, а также стремление получить выгоду любым путем. В сфере экономики и финансов в 2023 году наступает период некоторой стабилизации. До 16 мая Юпитер, планета расширения и богатства, перемещается по Овну. Этот период подходит для открытия своего стартапа, запуска интернет-проектов и вообще любых начинаний. Уже во второй половине 2023 года вы сможете укрепить позиции и получить первую прибыль, почувствовать под ногами опору. В начале года много возможностей выйти на новый социальный уровень или более высокий уровень доходов. Ставьте себе самые сложные задачи. Начальный этап будет пройден с увлечением и осознанием того, что ваши усилия вознаграждены. Потребуется больше пространства для самовыражения и нужно искать способ закрепить за собой территорию, на которой предстоит осуществить новый жизненный проект. 16 мая 2023 года мощное и дарующее стремление, оптимизм и удачу планета Юпитер переходит в знак материи и ресурсов – телец. Транзит будет продолжаться до 26 мая 2024 года и в это время качество жизни улучшится, поскольку начнут работать предприятия, малый и средний бизнес. Юпитер в Тельце призывает научиться планировать собственные доходы и расходы, помогает трудолюбивым и ответственным людям спокойно и уверенно двигаться к поставленным целям.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 Достаточно легко удастся избавиться от балласта, от проектов, которые уже стали энергетически опустошенными, ненужными. Но взамен обязательно появятся несколько новых вариантов. Однако идеи, которые посетят вас, могут опережать события и ваши возможности. В нашем нестабильном современном мире требуются совершенно новые навыки и знания. И именно это способно привести к финансовой независимости. Сейчас абсолютно всем необходимо изучить основы финансовой грамотности, развить в себе умение управлять заработанными деньгами. играть в стратегические игры, настольные или компьютерные, которые заставляют генерировать идеи и моделировать товарно-денежные отношения в условиях ограниченности ресурсов и возможностей. Читайте научно-популярные книги об экономике, финансах, смотрите и слушайте успешных блогеров, монетизируйте свои знания. Поскольку Телец является знаком Венеры, планеты взаимоотношений, то в сочетании с планетой везения и большого счастья Юпитером, значительно возрастает шанс благоприятного знакомства, которое способно привести к успешному сотрудничеству». Юпитер в Тельце оберегает от необдуманных и рискованных поступков, и люди в этот период склонны принимать взвешенные решения, избегать бессмысленных трат. Цикл Юпитера 12 лет. Планета влияет на социальную реализацию и процессы с этим связаны.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 Поэтому ожидаем урожайный год, сытый, с множеством возможностей, заработать и решить имущественные проблемы. Большинство людей в 2023 году смогут умело распорядиться материальными средствами, правильно их применить и приумножить то, что уже имеется. Сатурн и Юпитер в гармоничном аспекте почти весь 2023 год. Это социальные планеты, во взаимосвязи формируют хорошие возможности для того, чтобы найти свое место под Солнцем, хотя, конечно, некоторые сложности будут. У каждого они свои, и как обойти их, не упустить счастливые шансы, можно узнать на личной консультации, кто хочет получить индивидуальный астрологический прогноз, любую тему раскрыть, учесть все детали предстоящего года можете мне написать, и мы договоримся о времени встречи. Натальная карта, вопросы взаимоотношений, денег, работы, самореализации. Обращайтесь. С помощью астрологии можно изучить любую тему, найти ценные подсказки и правильно планировать свое время.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 Фиксируйте все, что происходит в период с 23 марта по 13 июня. Это первый заход Плутона в знак Водолея. Все, что начато в этот период, получит свое активное развитие в 2024 году. Финансовый успех зависит от способности и готовности приспосабливаться к переменам и необходимо избавляться от ограничений.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 не забывайте, что кроме материальных есть и духовные ценности. Если человек это понимает, то открывает для себя еще больше возможностей добиться прочного положения и обрести почву под ногами. Далее очень кратенько по знакам зодиака. Но помните, что общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию, так как при обобщенных прогнозах учитывается лишь положение солнца в знаке без учета дат рождения времени координат местоположения и других элементов личного гороскопа итак овен очень яркий и значимый год наконец-то вы сможете найти свое место под солнцем появляется множество возможностей и перспективных предложений в профессиональной сфере Ваша активность и стремление проявить себя обязательно будут вознаграждены. Не упустите свой шанс, если хотите найти работу или деловых партнеров за рубежом. Телец. В начале года возникают некоторые сложности, отказы в сотрудничестве или в принятии на работу. Могут быть различные задержки, связанные с финансовыми взаимоотношениями, взаиморасчетами. С середины мая и до конца 2023 года вы попадаете в поток удачи и везения. В этот период возможен карьерный рост и увеличение зарплаты. Бизнес будет развиваться, приносить хорошую прибыль. Близнецы, используйте свои врожденные таланты к торговле и коммуникации. Начиная с малого, запуская небольшое дело и новый проект, уже к осени 23 года вы достигнете удовлетворяющих результатов. Успех во многом зависит от того, насколько часто вы находитесь среди людей. принимаете участие в коллективных проектах и общественной деятельности. У представителей знака рака в течение года пробуждается творческое начало. Открываются благоприятные возможности для расширения и развития. Гармонично распределяется нагрузка на работе и обязанности по отношению к другим людям. Времени хватает на все, и вы без особого напряжения достигнете желаемого. Летом и осенью 2023 -го года вы сможете обеспечить себе надежный материальный тыл. Лев. С марта вы почувствуете себя свободнее и увидите новые пути раскрытия своих талантов и способностей. В профессиональной сфере дела развиваются успешно, внешние ограничения исчезают, препятствия возникают все меньше и меньше. Единомышленники вдохновляют вас организовать масштабные проекты что поможет обрести популярность и улучшить свое финансовое положение. Дева. Начало года достаточно напряженное, однако постарайтесь набраться терпения, чтобы сохранить свои психические и материальные ресурсы. Летом удача вам улыбнется, и вы с оптимизмом возьметесь за дела, которые будут удаваться наилучшим образом и завершаться успешно. К концу года... Сможете рассчитывать на хорошие денежные поступления и возврат долгов. Весы. Для достижения желаемого материального уровня в 2023 году большое значение имеет просвещение и образование. Поэтому не прекращайте учиться и расширять свои горизонты. Делитесь накопленным опытом с другими людьми, проводите прямые эфиры в социальных сетях. Это поможет обрести популярность и авторитет знающего человека. Скорпион. В течение года придется бороться с финансовыми трудностями и решать острые профессиональные задачи. Постарайтесь сделать все самое важное для бизнеса и своих проектов в начале года, чтобы использовать планетарные влияния в 2023 году наиболее эффективным образом. Деловые отношения с представителями противоположного пола более успешны, способствуют расширению кругозора. Стрелец. Первая половина года благоприятна для карьеры, расширения бизнеса, организации собственных проектов. Деловые связи с иностранными партнерами будут успешны. Времени на отдых практически нет, так как необходимо заниматься делами и зарабатывать деньги. Год подходит для разработки стратегий и развития в профессиональной сфере, общения с высшим руководством. Козерог. Благоприятный год. Обстоятельства складываются наилучшим образом для карьерного роста. Финансовое положение улучшается. Вы достигаете высокого общественного положения. У вас появляются ресурсы и возможности для покорения новых социальных вершин. Во второй половине года может возникнуть необходимость полностью изменить сферу деятельности. Водолей. Стремление выйти за установленные рамки, безграничный оптимизм и тяга к познанию мира подталкивает к различным авантюрам. Вы демонстрируете огромное количество масштабных замыслов, прогрессивных идей и оригинальных затей. Однако не стоит распыляться по всем направлениям. Проведите работу над ошибками. Сделайте выводы на основании того, что произошло в 2022 году. Рыбы. В 2023 году меньше везет в плане легких заработков и удачного стечения обстоятельств для получения прибыли. В начале года велик риск просчетов и ненужных финансовых трат. Сохраняйте в тайне то, что имеете. Меньше рассказывайте о своих планах посторонним людям. Во второй половине 2023 года есть шанс вытянуть свой счастливый билет и обрести счастье. На этом я заканчиваю. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала.